Всем привет, друзья! Это четвертая часть по Евротрек Симулятор 2. Продолжаем возить груз по Европе. И сегодня мы выезжаем из Братислава. Братислава? Вроде так называется. Так, едем мы на Вольве. Везем ДСП. 21 тонна. Где-то так. Примерно мы получим за это почти 3000 евро. Мы едем на Вольве. Есть у нас свой GPS, в принципе, он не лишний будет. И можем, в принципе, отправляться. Так, сначала понять, куда надо. Приезжать надо. Угу, я понял. Все я понял, вот сюда вот. Тогда -да, можем, в принципе, выезжать. Так. Все, нам сейчас поворачивать здесь. Теперь поворачиваем, нормально. Все. на красный цвет попал. Повор... На зеленый. Прям то, что надо. не знаю, это самый длинный рейс у нас пока что, или жить нет. Потому что я не помню сколько там всего. По-моему 187 километров надо было изначально ехать. Или вроде того. Так. Вырубаем поворот едем дальше, в принципе. Исследуем, так скажем, новые дороги. Можно ехать 110. Поедем. 186 литров на 1190 километров еще есть в принципе неплохо, но нам столько много не надо ну я думаю, мы думаю, я думаю то что мы уже приедем у нас останется там ровно по-моему тысяча может быть тысяча и 10 литров, ой километров Господи, чё если я сегодня заговариваюсь, ну ладно какие-то дороги сейчас пошли уже. Ну и Славу едем, поэтому... Такие дороги сейчас. Так. Вроде сейчас... Что такое? С рулем-то? Так, сейчас нам... Нет, не сейчас. А, да, сейчас нам... Снижаем скорость, чтобы не впиляться ни во что. Все, теперь можем ехать. И нам сейчас поворачивать надо. Не знаю какой следующий груз будем вести и откуда но я думаю от того места куда мы приедем либо уже выбирать какой-нибудь другой путь нам еще по-моему ехать и ехать еще 130 километров нормально в принципе нормально потом мы уже будем ехать на более дальние расстояния надо еще будет выбрать грузовик, который мы будем покупать. Хотя, ну, по-моему, всего два автосалона открыли. Я уже не помню. Сейчас давайте тогда даже посмотрим. Так, где тут автосалоны? Да, автосалоны. Ну вот они. Пока что я вижу один и два. И все. Да, и все. Два автосалона настолько открыто. Ну, ладно. В принципе.. нормально. Тогда продолжаем ехать. Больше сотки уже едем. Неплохо так. Так у нас здесь парковка и можно заправиться. Заправочка еще есть. Ну, нам спать не надо. Заправляться тоже пока что не надо. А что, пока что едем. Так. Надо будет еще какие-нибудь темы для разговоров. Вот так вот, в поездочке выбрать какие-нибудь о чем бы поговорить чтобы не сидеть и не молчать что-то рассказывать там о фильмах там может быть о сериалах или типа этого что-то как-то мы слишком разогнулись сейчас бы врезались бы как я в принципе сказал, сейчас буфренулись. Но ну, здесь да, крутые повороты на самом деле. Тихо, тихо. Да. Сейчас буфренулись бы, бы еще. Тут впереди едущий в наш грузовик. Так. ем. просто едем по прямой. 80 километров в час здесь можно. Я ехал. Наверное, больше чем 80 может быть 90 км в час где-то так ехал не помню говорили говорил ли я вам о том то что я отключил ограничитель скорости и теперь мы можем разгоняться хоть до 100, хоть до 120 вот, до максимальной скажем скорости нашего грузовика по-моему не говорил но если что вот я вам сейчас сказал то что я отключил наверное зря я это сделал потому что мы еще даже не Энтузиасты, не эксперты, не мастеры, не профессионалы, в... чтобы ехать больше чем 90 км в час Но, тем не менее, еще 46 ехать Надо будет выбрать тот грузовик, где будет GPS Хотя бы Но я думаю, то, что он тогда будет не из дешевых, раз там будет еще GPS. Минус сто евро за то, что мы едем с выключенными фонарями. Неплохо. О, господи Два штрафа получили. Два штрафа получили уже за поездку. За то, что мы выключенными фонарями ездили. И то то, что. Мы врезались. Итого мы уже потратили, ну, сня, сняли, в общем, 220 евро. Неплохо, так попробуем сказать. Неплохо. То есть мы всего заработаем 2500. Да? 2700. 2700 евро мы заработаем. Всего. Ну, такая как бы, неплохо, но... Как бы штрафы снимают на с нас. Не с не с агентства, а с нас. Так что это огромнейший, огромнейший минус. Но потом, когда у нас будет, грузовик, мы не только за штрафы будем платить. Мы еще и будем платить и за бензин. И за отдых. Или за отдых мы не будем долбить. Я немножечко не недопонял. Вроде бы за отдых мы не платим. Мы платим за буксир. За.. За все штрафы и за нарушение хотя это тоже штрафы поэтому а, еще минус 60 евро за то что мы привесили скорость так нам на следующем поворачивать так все можем в принципе поворачивать то есть сейчас поворотник идите лучше я не буду превышать а то еще снимут минус 60 евро и все так и где-то вот здесь вот уехали в принципе неплохо все а, я понял вас, вырубаем тогда двигатель и все заказ завезли превосходно. базовая часть 2933. бонус навыка плюс 38 того, ну, почти 3000. и немножечко не хватило до второго левела, немножечко. ну ладно. в общем у нас уже 11650 евро. это очень хорошо. но на грузовик нам не хватает, естественно. в общем с вами я прощаюсь, всем удачи и всем пока.